денежной матрице в этом инструменте нумерологии также заложена информация о кармических блоках и долгах, которые могут мешать, ну, например, тому же финансовому успеху или финансовому прорыву. Может и нет таких проблем с деньгами, да, но хотелось бы больше, или застряли на каком-то уровне, или было хорошо и много, достаточно, а потом вдруг потеряли. Есть разные ситуации, да что влияет на наши финансы помимо того что я рассказывала вам вчера да? нереализация предназначения наличие не денежных кодов в вашей денежной карте денежной матрицы очень большое влияние на жизнь человека и конечно же на сферу денег оказывает матрица кармы то есть кармическая история человека да? она тоже рассчитывается матрица кармы на основе вашей даты рождения фамилии имени отчества и матрица кармы почему она называется матрица потому что она а, тоже включает в себя целый ряд кодов параметров да? ну во-первых рассчитав матрицу кармы мы можем увидеть если какие-то кармические долги которые тянутся из прошлых воплощений если какие-то кармические уроки, которые человек не прошел до конца. Да, по прошлым воплощениям и по текущему воплощению, какие есть кармические задачи в этой жизни, решил их человек или нет, и как человек живет сейчас, потому что карма, она создается каждую единицу времени. То есть быстрее скорости света, все наши мысли, все наши намерения формируют кармический след, который остается в пространстве. И все это оказывает влияние на... То, сколько денег у нас есть в принципе не только ребята а на деньги на отношения на здоровье на состояние на результаты но уж коль скоро мы с вами говорим о деньгах то я буду говорить да, про деньги то есть это влияет на ваше финансовое благополучие то есть мы с вами, используя инструмент нумерологии, делаем расчет. Причем расчеты, они одни и те же. Мы используем дату рождения, мы используем фамилию, имя, отчество. Но мы можем посмотреть на те коды, которые у вас получаются, с разных сторон. Да? С точки зрения здоровья, с точки зрения отношений, с точки зрения предназначения, с точки зрения денег, с точки зрения кармы. Да, кармической матрицы. И это здорово. На самом деле это делает этот инструмент одновременно очень простым, понятным и доступным, потому что расчеты несложные. И в то же время есть очень много граней, благодаря которой мы можем изучать себя с разных сторон и находить ответы на свои вопросы. Вот, давайте посмотрим на денежную матрицу и ее взаимодействие с матрицей кармы естественно всего я сразу говорю я не смогу вам выдать в наш во время нашего открытого урока в прямом эфире но я дам вам ключики к пониманию и если вы захотите разобраться в этом узнать больше безусловно я расскажу вам, как это сделать, и я расскажу о своем курсе о денежной матрице, где все это очень подробно мы с вами будем разбирать. Сейчас, внимание, как матрица кармы блокирует денежную матрицу. То есть по-другому скажу проще как одни и те же коды в вашей карте рождения карты судьбы да, взаимодействуют друг с другом кармические коды с денежными кодами безусловно если мы будем взвешивать да, кармические коды и денежные коды, по значимости, по весу, по силе влияния, кармические они всегда будут весомие, они имеют больший вес, потому что... Денежные коды выдаются на это воплощение, на конкретно эту жизнь. Кармические коды несут в себе всю историю ваших воплощений, включая кармические долги. Поэтому э, мы говорим, что влияние кармы на жизнь человека очень большое. Итак, что включает в себя э, матрица кармы? Во-первых, она включает в себя так называемые собирательные кармические долги. Я пытаюсь максимально просто рассказывать о карме без таких тяжелых, утяжеляющих, сложно подчиненных предложений, запутанных. Да? Чтобы у вас было понимание, а не просто вы слышали от меня набор каких-то умных фраз. Я, честно говоря, кармотерапию изучаю уже 12 лет, и я иногда поражаюсь, как простые вещи... Очень запутанно <смех> доносят, описывают. Вот, поэтому в своих курсах пытаюсь переводить это на понятный, доступный язык. Итак, матрица кармы. Первое. Собирательные кармические долги. Что это такое? Это, скажем так, все кармические долги за ваши последние 10-15 воплощений. Почему именно такое количество? согласно нумерологии это кстати можно рассчитать и увидеть очень легко скажем так зачет на уровне души происходит ну как бы тысячелетиями да? вот по тысячелетию определяется выполнила душа свою задачу глобальную или нет и дается от 9 до 15 иногда 16 воплощений за тысячу лет да, с определенной задачей на каждую жизнь свою задачу и какая-то глобальная задача в целом. Поэтому собирательные кармические долги они у нас включают историю всех воплощений за вот эту вот тысячу лет. И, кстати, у всех у нас вот это воплощение, оно зачетное. Понимаете, да, почему? Потому что сменилось тысячелетие. Если мы с вами родились ну, да, в конце прошлого тысячелетия, все. То есть это воплощение у нас последнее тысячу лет. Оно зачетное и от того, как мы живем эту жизнь, насколько мы осознанны, как мы. Прорабатываем свои кармические долги, дальше, скажем так, мы либо вверх, либо туда, куда захотим, либо непонятно куда. Но это я отвлеклась немножко. Да? Так вот, собирательные кармические долги история всех воплощений за тысячу лет. Они э, проявляются, в принципе, до 28 лет, э, хотя некоторые могут, если там есть серьезная какая-то карма, могут и всю жизнь проявляться э, у человека. Есть такое понятие, как персонифицированный, ну, личностный да, кармический долг. Он включает в себя недоработки прошлого воплощения, вот как раз-таки предыдущего. И чаще всего это связано с денежной энергией, самореализацией. И он у нас проявляется обычно, но всегда есть исключение из правил. В возрасте 28-35 лет что-то происходит. Какие-то ситуации, когда нам нужно принимать серьезные волевые решения, или происходят какие-то потери, или осознание серьезные происходят. Да, но чаще всего это какие-то ситуации, которые вынуждают нас принимать решение как и как-то действовать. Это серьезные какие-то ситуации, да? вот. И есть кармический долг, который образуется, если человек не реализует свой контракт воплощения. Вот я вам вчера об этом говорила, да, вот. Это, скажем так, нам дается время для того, чтобы мы могли понять свои цели, задачи на эту жизнь. Поэтому, в принципе, до 35 лет у нас есть время для того, чтобы осознать, зачем мы пришли сейчас, какие задачи у нас стоят. И на самом деле информации много, инструментов сейчас полно. Не так, как раньше, там, нужно жизнь прожить, и только умирая последний день, оглядываясь на свою жизнь, понять, что я сделал не так. Сейчас благодаря нумерологии, таро, нумерологии, астрологии тоже мы можем узнать свое предназначение, понять, что делать, куда идти, по крайней мере в каком направлении, а благодаря нумерологии очень конкретно даже, да? Так вот, если человек не реализует свое предназначение, не реализует контракт да, вот на конкретное текучее, текущее воплощение, то возникает вот этот вот кармический долг – ну я его даже называю не столько кармический долг сколько провалил экзамен человек да? это после 35 начинает происходить разного рода проверки и особенно после 42 лет то есть еще вот эта семилетка от 35 до 42 она дается для того чтобы человек как-то понял проснулся развернулся и естественно в эти в этот период жизни начинают происходить разные ситуации провоцирует проверяет пытается направлять подсказывать и здесь вопрос как человек воспринимает то что с ним происходит как наказание или подсказки или помощь и так далее да? то есть у нас с вами есть три вида вот этих вот долгов которые естественно влияют на качество жизни на благополучие на финансовое благополучие в том числе рассчитать эти все а, виды долгов понять разобраться со своей кармой мы конечно можем с помощью инструментов нумерологии с вами сейчас потренируемся мы будем с вами говорить а, сегодня о м, собирательных кармических долгах но м, почему потому что их проще всего рассчитать и а, а, на этом примере, опять же таки, это пример. Я хочу показать, что инструмент денежной нумерологии, как и любой другой, несложный, расчеты несложные, а ответы могут быть достаточно исчерпывающими. Да? Итак, если мы, например, берем с вами собирательные кармические долги, где мы их можем найти, как нам их найти? Мы рассчитываем. Основные коды денежной матрицы, которые я вам показывала в самом начале. Например, код предназначения ⁇ это ваша дата рождения, да? или код реализации ⁇ это ваш день рождения. Ну, или в коде судьбы, или в коде манифестации, если у нас с вами появляются, например, определенные числа 10, 13, 14, 16, 17 или 19. Эти числа это показатели кармических собирательных долгов, то есть долгов, которые тянутся из предыдущих воплощений. Да? Ребят, мы можем посмотреть, как найти кармический долг. Ну, давайте дам вам один пример: просила приготовить ручку, листик. Можете сейчас попробовать их поискать в своей дате рождения. Ну, два кода да, разберем, потому что ну код судьбы не будем трогать. Там нужно прям с таблицами имя рассчитывать. Код манифестации. Еще более сложная комбинация. На примере двух кодов, которые рассчитываются элементарно и очень просто, можем с вами попробовать поискать. Например, кармический долг в коде предназначения. Запишите свою дату рождения и просуммируйте ее. Составляющие, да? если у вас по итогу когда вы складываете первая сумма или вторая сумма даст на выходе вот эти числа которые я вам назвала да? 10 13 14 16 17 или 19 это будет говорить о том что у вас есть собирательный кармический долг в ходе предназначения да? есть еще более открытый код это ваш день рождения если вы родились 10 13 14 16 17 или 19 числа это будет говорить о том что у вас есть собирательный кармический долг в коде реализации да? попробуйте посчитать и может кто-то сразу найдет, увидит, что есть или в дате, или в дне рождения. У кого день рождения в эти числа попадает, напишите сейчас в чат. И у кого есть в коде предназначения. Можно, конечно, еще посмотреть код судьбы, но сейчас в прямом эфире мы не будем этого делать. Я уже это на тренинге даю подробно с тремя таблицами языковыми. Да, мы можем посмотреть этот долг также в фамилии, имени и отчестве, и в коде манифестации, когда мы делаем действия математические, определенные, включая все три кода. Итак, посмотрите, посчитайте, что у кого получается. Ну, естественно, можно уже так сразу посмотреть, что если кармический долг в коде предназначения, то человек всю жизнь будет проходить определенные испытания до тех пор, пока не, скажем так, отдаст этот кармический долг. Если кармический долг в ходе реализации, то сложности могут быть еще чаще. И это будет касаться каких-то ежедневных взаимодействий с другими людьми: в работе, клиентами, с коллективом, подрядчиками и так далее. Да? Поврожденный, поврожденный смотрим, да. Поврожденный, но приобретенным мы тоже смотрим на самом деле. Это то, о чем я вчера немножечко рассказала. Почему важно все-таки идти в тренинг учиться? И вы нигде эту информацию не найдете, не будете понимать, как с ней работать. Есть э, всегда э, данные, с которыми мы рождаемся, наши врожденные. Но что касается денег, на наши финансы оказывает большое влияние фактические, да, данные. И вот если у женщины особенно а, меняется фамилия после замужества или кто-то переезжает в другую страну, у вас меняются данные. И может быть так, что изначально по вашему Кодом нет кармических чисел, а поменяли фамилию и а, притянули карму. Это называется. Да? И фактически карма начинает присутствовать меняется жизнь. Я вам, кстати, на моем примере покажу это, как работает. До да? да, 28 это 10, Марина. Я же говорю: первая сумма или вторая? Вот 28 нет такого кода. В нумерологии вам нужно свести до 10. Его тоже нет, но с точки зрения кармы мы его фиксируем. Это как бы итоговый код но который у вас получился из десятки да? Yeah. поэтому да, учитываем день рождения 11 но 11 тоже кармическое число хотя э, эта карма очень специфическая э, очень много дается человеку способностей но с него многое спрашивается 29 это 11 ну, расчеты вы уже поняли да, сложные и каждый код он действительно будет о чем-то говорить ребята для примера приведу три кода сразу говорю хотите разобраться узнать про все коды знать больше естественно я все это даю в тренинге как нам понять вот рассчитали какой-то код и что Дори сказала собирательный кармический долг что это значит зависит от того какой код у вас получился да? Там, 10 например числа родились или. Или у вас 10 получилось в итоге по дате рождения это будет означать что например десятка нам будет говорить о нарушении закона благодарности представляете То есть вы нарушили закон благодарности энергии благодарности в предыдущих воплощениях причем неоднократно собирательный долг до да, кармический и как э, эта карма может проявляться в текущем воплощении э, вы вот сейчас у кого десятки проанализируйте это может проявляться таким образом что э, ваш труд например или ваши способности не ценятся должным образом так как вам хотелось бы или вы получаете меньше меньше, чем хотели бы чем вам кажется вы заслуживаете или вам все время приходится доказывать свой уровень свою квалификацию свои способности да? а почему-то так или иначе ваша значимость принижается у кого есть десятки проанализируйте сейчас и напишите пожалуйста комментарии в чат если у кого-то 13 год, это нарушение закона слова, да, и как это проявляется в текущем воплощении, очень сложно найти свое вот дело, которое бы нравилось, занятие по душе. Возникают все время проблемы с, каким? с деньгами, да? почему-то обманывают часто человека, подводят, даже родные или близкие, или бизнес-партнеры, да? и все время происходит какой-то кидок, приходится начинать заново вот например если 13 есть да, в кармических долгах 17 например если у кого-то есть это нарушение закона траты это вообще один из денежных законов да? если есть 17 говорит о том что человек насобирал уже долг по теме взаимодействия с деньгами как будет проявляться в текущем воплощении невозможностью например накопить деньги сложности будут с накоплением необходимость очень много работы для того чтобы добиться какого-то результата прям титанические да, усилия прилагать и возможно потеря бизнеса потеря очень крупных сумм потеря имущества да? и вот так по каждому из долгов нам нумерология она дает объяснение она дает расшифровки и конечно же она дает понимание что и как делать с этим.